Погнали! Вот это нам свезло шарику. Шарику свезло. Можно было, конечно, вот эту вершинку пройти, но я не верю, что она рабочая. Я верю, что вот это вот сюда ветер более удачно дует, и собственно все, что течет по долине, сюда упирается. Вот область-то. Ну, мы сейчас вдоль этого склона пройдем. В принципе, видите, поднимает. Можно будет, наверное, даже стать набор. А можно дальше отправиться путешествовать. Вот дуга идет, облаков там везде полно, так что сможем нормально набрать и дальше вот облако висит, в принципе, если применить какую-то упорность, упорство, то, наверное, можно выбраться выше, но как видите, у этих у этого облака нет подошвы ярко выраженной, то есть такой вот поток на издыхание туда доходит примерно такой же, в котором мы сейчас добирали, то есть там уже полметра осталось не имеет смысла такой поток терзать вот наша долинка, по которой мы сюда пришли с крики макагей Помните, как я летел? Вот, мне тоже было страшно Но зато теперь высоко Можем пройти перевал, который прямо по курсу То есть, собственно, высота, которую мы сейчас набрали Мне нужна была, чтобы пройти перевал И не заниматься обходом вот этого вот отрога, который на... И, кстати, вот какой хороший поток Который направо уходит ну, В принципе, видите, с этого ребра сходит термик Сейчас я оцениваю, могу ли я закрутить на склон удаление Да, могу, скорость побольше я не могу. Не стал я закручивать страшно. Змейкой. Змейкой, друзья, менее эффективно, но это знаете как, если у вас есть малейшее сомнение, можете вы закрутить на склон или не можете, лучше не закручивайте. Оно того точно не стоит. Вот сейчас у меня другая позиция, я немножко дальше от склона, я уже выше. И теперь я, конечно, уже могу закрутить на склон. Опускаю нос, даю скорости. И вот смотрите, как это выглядит страшно. Ты несешься вот так на склон. О! Ух! Но зато мы берем здесь этот поток уже. Скорее всего, прям красиво, если уменьшил скорость. Вот мы фактически в его центр вписались. Мы можем продолжать набор. Но еще раз повторю, вот эта вот тема закрутка на склон должна быть абсолютно обоснована. Сейчас я, например, не буду уже закручивать, не, не чувствую я там энергии. Дело в том, что чтобы закручивать вот в такой ситуации, нужно быть уверенным, что энергия между тобой и склоном есть. А вот она, видите, на самом, деле, на самом деле поток сбоку вот здесь стоял. И чуйка меня моя не подвела. Вот И когда закручиваешь, и оказывается, что между склоном и потоком ну, вот и, и твоей позиции нет энергии, то ты крутишь, а у тебя минуса какие-то. Тебе приходится еще нос опускать на склон, ну и стан, становится хуже и хуже. Вот видите, мы уже над вершиной. Сейчас можно протянуть к вершине. Скорее всего, что поток стелется и сходит прямо вот здесь вот он вот. вот. И то, вот видите, над вершины его нету, немножечко все-таки дальше он от вершинки, вот с этой вот ложбинки сходит. Вот такие вещи, они, конечно, важны, важен их анализ. Каждый раз, когда летаешь, берешь поток и анализируешь, а почему так, а почему сяк. И потом к вам приходит чуйка, вот что так можно делать, а так, наверное, нельзя. И летать становится все проще и проще. И какой хороший набор у нас, 3 метра в секунду. Это с учетом того, что мы недавно... Как помните 0,8 метров, сек... метров в секунду Радовались как дети этому потоку <coughs> Вот облачко, которое нас подтягивает Дохленькое Видите, вся облака дальше посерьезнее Но в принципе Я думаю, что имеет смысл в 3 метрах-то Выскочить уже под кромку И дальше летать, лететь значительно быстрее Как в том же стиле, в котором мы летали В первой половине дня Вот, друзья, высота Высота это свобода Мы летим высоко и нам сейчас хорошо. Наша следующая цель пройти вдоль вот этих склонов к озеру Сирпансон. Ну, вот так вот у скал можно мчаться, друзья. И мы сейчас учимся в плюсике. Вам вариометра не слышно, потому что шумит камера, которую я высунул на, на улицу. Но поверьте, что.. Оп! Сейчас поток зайдем. Ой. Замерзла рука. Нет, так снимать долго нельзя. Так кусочек вам для красоты. Ну и вот поточище. Мы здесь уже были. Как раз перед прыжком на экран сюда здесь был первый набор. Вы, наверное, даже начинаете узнавать места. Сейчас я вам покажу. Видите, вот, вот этот вот лоб, с которым мы самый-самый первый поток в этом районе закрутили. Но к лбу мы не, не пойдем. Мы сейчас выше. Склон работает, поэтому как и тогда, по склончику чуть-чуть раз-раз-раз и потом в какой-нибудь более сильный поток станем и наберем повыше до облаков. Честно говоря, я рассчитывал, что склон работает получше. То есть я когда так лихо сюда шел, я думал, что сейчас мы тут раз и все. Ну, в принципе, вот оно почти так и есть. Но... Да, хотелось бы... Не, ладно, грех жаловаться. Смотрите, стрелка да на 5 метрах. Но кто-то будет жаловаться, что это не очень. Опять вот это наша Прекрасная ложбинка Выдает нам энергию. О, как жахнуло. Огонь. Закручиваю на склон. Ну, я сейчас высоко, поэтому могу закрутить. И продолжаю набор. Забросы сильные, но если не попасть в ядро потока, друзья, то от этих забросов толку меньше. Выгоднее быть в трех метрах, но постоянно, чем в пяти метрах иногда. И тогда будет проподливность еще меньше. Но вроде как мы чуть-чуть крутимся, все хорошо. Тихонечку продолжаем набор. До облаков, как вы видите, тут не так далеко, нам метров 200 наковырять. Можно идти дальше. Погода хорошая, сильная. Мы опять на коне, как говорится. И... Можем скакать дальше. Ну, кончился у нас набор. Попробую я вершинки протянуть. Где-то есть явная энергия. Явно есть энергия. И мы в нее мажем. Вот сейчас вправо закручу. Ну-ка. О! О! Получше стало. Ну, опять выпал. Очень драный какой-то поток. То есть, то, то он есть, то его нет. Все это булькает. Сейчас попробую чуть-чуть к склону. Чуть к склону ближе. Сейчас нас на следующей спирали может над вершиной вынести. Да, знаете, как ближе к вершине повеселее, а? Ну-ка. Вытащит нас над вершиной на следующей спирали. Давайте посмотрим. О! Поток-то сильный. Оп! Давайте попробуем... Но я за, за вер... над вершиной не знаю, пройду, нет, если что, я обойду. Вот, видите? О, над вершиной проходить боюсь. По краешку. Оп. Ну, красиво. Но мы здесь зато в минусах. То есть с той стороны поток остался. Но я сейчас чуть протяну в него. И вот уже следующий, конечно, мы уже над вершиной пройдем. Смотрите как. Оп. Все, халява пошла. Вот здесь поток уже успокоился ровненьким и мы уже лихо набираем Во! вот это я понимаю но ну, видите что самое обидное что вот уже уже облако пошло облако. вот 4 метра в секунду когда мы наконец-то все раскрутили больше ты уже и набирать не можем но на самом деле это называется двойная кромка мы сейчас немножко протянем в долину видите здесь до облака дальше немножечко отойдем от облака которое над вершиной видите Двойная кромка. Двойная. То есть тут уже облако, а перед ним, со стороны долины, можно набрать выше. И выше где-то еще метров 100, наверное. Ну, естественно, я набираю чуть-чуть. Вот у нас высота, больше, скорость больше 4 метров в секунду. Грех не набрать. Ну вот и здесь уже пошли космы. Ну и что я делаю? Я через поток, поток ныряю, заранее разгоняюсь. Вот. И наша цель, вот склон, на нем следующее облако. И вся эта цепочка облаков нас выведет к озеру Серпансон. Погода бомба, поэтому я думаю, что озеро Серпансон мы будем гнуть через 20. Погнали. Друзья, мы на следующем уже, э, вот этой горке на следующей, над ней облачко. Мы не будем здесь набирать высоту по спирали, просто сейчас сделаем дельфина. Приготовься, скорость до 150 сбросить. Правее немножко, правее какие красивые склоны! вот она вершина по прямой сейчас левее немножко приготовься сейчас, если будет подъем сделаешь горку, свечку, ручку на себя 150 и 120 быстро, быстро, быстро, быстро оп ну видишь, не угадали чуть-чуть ничего страшного вот следующее облако, тоже приготовься как только пойдет подъем какой-нибудь будем делать дельфина ну лети спокойненько Слева продолжается друзья заповедник экран тут большой мы идем по краю где его нет чуть под подверни Як ты пролетаешь мимо посмотрите друзья и смотрим что у нас у нас на озере серпансон похоже идет дождь как вы видите друзья осадки снежные осадки поэтому похоже на серпансон мы не пойдем вот такие дела потому что я в дождь не хочу сейчас будем думать куда двинуть ну, наверное, тогда хорошая мысль Это вернуться В сторону дома И оттуда слетать, например На заповедник Перкор Там тоже будет красиво и весело Правильно. Да, вот, конечно, под дождь Вот этот вот лететь не особо хочется Прям реально снег, смотрите, ливневый Хотя, смотрите, за линией осадков просвечивают Холмы, может там что-то нормальное будет Давайте попробуем пройдем этот ливневый снег У нас сегодня день экспериментов почему бы и нет ну что ж и так мы подлетели к зоне осадков пролетаем через сплошную зону снежных осадков у нас справа от нас и слева от нас ну слева и справа идет ливневый снег Видите какой и впереди как-то все смотрится достаточно мрачно но я вижу что по центру долины солнца и по крайней мере мы на травер с озера серпансон вполне можем выйти а там будет видно вот такой вам вид красивый. Проход через снежную бурю. Я взял ручку. По да. идее, она ну. должна за... сосать, нет? И посмотрим. Итак, друзья, мы показали вам озеро Сирпансон. Вот оно с левой стороны. Найдем нем светит солнце. А, вот это вот облако впереди, оно рабочее. Склоны немножко тоже солнцем освещены. Из него не идет. Но с правой стороны идет снег. По центру снега нет. Налево тоже снега нет, поэтому мы рассчитываем сейчас под этим облаком взять восходящий поток И пройти дальше на юг, чтобы обойти зону осадков То есть мой план потом слетать в сторону дома и перескочить там на запад, наверху в заповедник еще слетать сегодня Потому что, как вы видите, в сторону на восток, если лететь, то там сплошные зоны вот этих вот дождей, гроз и снегов В общем-то, что сегодня обещали ну и вот он поток под этим облаком, как, как и обещалось, вот они там, ну не знаю, метра три будет. Мы в них встаем, закрыл их на 4. Я наберу сейчас кромочку, ну и заодно покажу вам вот это в центре кадра, то, откуда мы прилетели, там все хорошо. А здесь вот то, где мы пытаемся высоту набрать. такой вот мохнатое облако. Сам склон, видите, не очень-то рабочий, он весь в тени. Ну и здесь что работает, это вот Воздух с долины Вот с нижних склонов, освещенных Солнцем, его сюда Заносит и подздувает Здесь надо все-таки набрать высоту полную Потому что дальше Дальше я скорее всего смогу набрать, но знаете вот Если вдруг нет И вот если я сейчас наберу немножко высоты Метров 200, то мне схватит, Чтобы я спокойно слетал, обошел осадки Габ город сейчас в центре кадра Обошел Габ южнее И спокойно слетал бы ближе к дому. Там осадков нет, по прогнозу. И дальше я бы пошел на заповедник Веркор. там очень красиво можно полетать до Кошачьего Зуба, до скалы. То есть Получится такой потрясающий маршрут по красоте. Так что работаю, набираю высоту. Вот такой вот, друзья, интересный день получается. Мне нравится, мне весело. Я надеюсь, И вам тоже. тоже? Тебе тоже? Я думаю, что я глубоко уважаемым любителям Летных видов спорта тоже будет очень интересно. Пишите, как вам нравится, комментируйте, потому что вот эти вот ваши комментарии это обратная связь, которая вселяет в нас силу, оптимизм и желание что-то творить дальше. Так просто был бы смысл был бы смысл так летать. Летать-то хочется, чтобы показать красоту это наша новая цель. Ну и научиться, конечно. Яков летает, чтобы научиться. Я летаю, чтобы его научить. Но наша еще одна из важных задач показать вам всю красоту этого полета. Да, Яков? А? Конечно. Ты готов делиться красотой полета с глубоко любителем? Очень много. Да. Видите, Со такая, такая у нас тоже. славная команда. А мы между тем уже набрали кромку. Я думаю, что больше нам высоты не надо. И вот сейчас мы уходим. По центру кадра у вас висят облака на над холмиками. Я думаю, мы где-нибудь там еще, может, что-то подберем. И потом сможем обойти зону осадков. Потому что справа зона. Вот если лететь в сторону дома, то нам вот фактически нужно через. Вот эта вот зона осадков прорываться. Но я не хочу. Я ее хочу обойти. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Ну что ж. Итак, друзья, как я и предполагал, на центром долины я нашел под облаком хороший поток. У нас здесь честные два с половиной метра в секунду. Видите, мы спокойно набираем Вот склон, где мы до этого набирали. Вот озеро Серпансон. Красивое. Освещенное, кстати, солнцем тоже. Но мы туда не пойдем Нам туда не надо И дорога открыта В сторону дома В принципе мы с такой высотой как сейчас Можем напрямую через ГАП рвануть Через вот эту зону осадков Даже будет весело это Сейчас мы да? наберем кромочку И через ГАП напрямую Не будем обходить зону осадков То есть раз мы набрали здесь максимум Мы даже на аэродром сейчас приходим Удаление 40 километров Мы приходим на высоте 700 метр, э, 900 метров на аэродром сейчас Так что там точно что-то возьмем Замкнем маршрут на аэродром и полетим дальше, наверное, на запад, на заповедник Виркор. Красота, вот какой набор веселый. Ух, песня, песня, все как по нотам. Полет как по нотам, он не был без, был с некоторыми огрехами, ну не за огрехами, а приключениями, но в целом все прям чики-пики. Друзья, мы набрали под кромку. Мы набрали под кромку, видите, уже свисающие космы, делаю крайние полвитка и буду выходить. И решаю. У меня по центру кадра сейчас аэродром ГАПа был. А я на город ГАП пойду. Практически через зону осадков. Ничего страшного. Сейчас запас высоты позволяет прям проскочить через зону осадков. Посмотрите, как это выглядит. Мы разгоняемся. И я по южному краю облака иду. Мне кажется, должно быть здесь хорошо. И наблюдаем, как оно выглядит. Вот, вот по этой стороне я рассчитываю, что у меня будут, не будет зоны низкодняков. А здесь, видите, валит прям снег со страшной силой. Вот мы летим мимо косом облачных. Ну, косом, в смысле, снежных. И шпарим нули. Вот, даже, смотрите, в наборе идем. Плюсики. Вот вдоль этого фактически ливневого фронта оп и город Гап у вас по центру кадра мы фактически сейчас над ним пролетим мне пока муть это мешает увидеть что у нас там за перспективы впереди, но я думаю что радужные сейчас посмотрим так как Яков Верхор еще не видел то я думаю с удовольствием этот Верхор ему покажу ну и как вы видите мы летим в плюсах то есть 100, 150 мы летим в наборе вдоль вот этого вот ливневого так что, видите, я бы идеально выбрал направление прохода в сторону дома. Мимо города Габ. Вот какой я молодец. Эй! А что главное? Это смотреть, делать выводы, делать анализ. И вот этот анализ многократно повторенный закрепится в ногах. Фу, в ногах, в мозгах. И у вас потом разовьется чуйка. И вы будете чуять, куда летишь. Вот чуйка это самая вкусная. Вот город Габ для глубоко уважаемых любителей планерного спорта вот как он красив а там где много черепичных крыш это исторический центр города очень красивый категорически рекомендую к посещению друзья смотрите как интересно по озеру ветер дует сейчас озеро в центре кадра подсвечено солнцем и видно как дует ветер барашки ветер показывает по озеру южный ну, похоже на правду. У нас показывает, что он юго-западный. Ну, по озеру южный. И мы летим на Пик-де-Бюр. А, в сторону дома тоже неплохая погода, но нам туда не надо. Нам надо... Вот у нас по центру кадра далеко на горизонте заповедник Верхор. Мы туда хотим сейчас летать. И видно, что в районе Пик-де-Бюра хорошие облака, много энергии, тоже много тени. Но я думаю, что там что-нибудь найдем. Город Габ остался сзади, мы его уже пролетели. И так мы быстро летаем. А... Часть маршрута у нас была, вот самая первая горка, где мы перед, набирали уже много раз перед прыжком на экран, вот она вот, вот там где-то, дальше вот вдоль этой всей системы стенки мы быстро прошмыгнули, дальше справа вот она дай-ка вот она там, озеро Серпансон, сзади где-то болтается, вон оно видно в кадре, yeah, yeah. да, и вот оттуда мы сейчас так вот летим сторону пик дебюра и дальше на горизонте за пик дебюром вы видите там торчит в левую сторону такой склон плата такое это вот заповедник веркор нам туда надо мы подлетаем к пик дебюру по дороге мы встретили целую ленту потоков как она выглядела яков от... ее отдельфинил очень прекрасная высота у нас сохраняется там, 2 800 вот набор э -э -э, перед началом перехода был 3000 мы всего лишь 200 метров потеряли от того момента где Крайний раз стояли спиралью. Это было в районе, в районе, перед Гапом еще. Вот смотрите, слева немножечко снежок падает. То есть облака здесь переразвитые. Сейчас пролетим мимо нашего красавца Пикдебюра. Ну а в сторону нашего аэродрома, вот он, перед крылом там в конце долинки. Ну, мрачно, тени какие-то, туда мы не полетим. Делать нас там нечего. А вот по направлению нашего маршрута, в сторону заповедника Веркор все красиво. Облачные гряды. Сейчас мы подвернем налево, подворачивай налево. Видишь, облачная гряда идет. И сейчас прям по этой облачной гряде и дальше пошпарим. Прям идеально будет. Я не вижу сейчас смысла прижиматься к пикдебюру. Он весь в тени, нету там энергии. А у нас облака вот прямо по курсу, хорошие такие, плотные, насыщенные. Я чувствую, что там будет энергия. Поэтому мы идем под облаками, игнорируя склон. Хотя вроде как на него ветерок дует, но великого смысла туда делать, грюк нету. Двигаемся под облаками, сейчас основная энергия поднимет. Итак, друзья, Яков оседлал солнечную на ветренную сторону облачной гряды. И уверенно движется по ней в сторону заповедника Веркор. Набирать Яков не надо, дальше идем. Хотя нет. 5 на 5 метрах второй, стрелка. Второй, второй, пять, да, давай-ка попробуем. Закрылочек на 4. Так, друзья, знаете, как вроде ты идешь, думаешь, да не зачем набирать? Но, кстати, к сожалению, вот часто набор. Вот мы сейчас, да, попробовали набрать. И мы свалились вот этого потока, он был кратковременный. Он был хороший, мы его идеально цапнули, то есть мы взяли в нем энергию. И нам совершенно не обязательно было в нем крутить, потому что, скорее всего, дальше будет следующий. И мы сделали целую спираль вообще ни в чем. То есть вот, смотрите, вот только сейчас вышли на зону, где есть подъем. Я, конечно, сейчас протяну, могу попытаться этот поток отцентрировать, но это будет просто потеря времени. Сейчас... Попробую, конечно, закрутить по поуже. Тут уже, знаете, из принципиальных соображений. Но чуйка мне подсказывает, что большого выигрыша мы уже не получим. И имело смысл идти дальше. Ну, взяли мы 60 метров высоты, но с не очень высокой средней скороподъемностью. Я Поэтому, если бы у нас высоты не было, нам прям нужна была бы. Такая вот тактика имела бы смысл. Но так как мы почти под кромкой, то это уже потеря времени. С другой стороны, я уже его центровал, пока трендел. И сейчас это уже вот уже, вот как вот, выглядит центровал, это уже намного вкуснее, чем было в самом начале. Но вот эта первая спираль бестолковая, да и сейчас нас опять сбросила, Но это все теряет общую скороподъемность, и когда вам нужно залетный день куда-то успеть, на таких вот наборах вы просто роняете скорость движения по маршруту. И в итоге там, например, в Африке не успеваете пройти ту же тысячу. А на соревнованиях вас обгоняются соперники иногда спрашивают, а стоит ли любителям учиться летать быстро ну, друзья, летать быстро, это летать эффективно чем эффективнее вы листаете, тем больше вы успеете и в сложной ситуации можете, извините, больше пользы вытащить это, по сути, эффективный полет, безусловно, увеличивает безопасность полетов поэтому учиться летать эффективно и быстро никогда не поздно и всегда полезно я, соответственно, всегда стараюсь своих учеников научить летать эффективно. Хотя, конечно, видите, какой из меня еще тот наборчик. Ну, вот за несколько спиралей набрали мы 274 метра. Но ну, так, могло быть и лучше. Ну, зато теперь мы под кромкой можем спарить. При высоте 3000 мы до Веркора доходим вообще без наборов. Вот. вот эта скала, плата, уже почти прямо по курсу. Мы туда долетаем без наборов высоты. Но у нас гряда... Поэтому нас практически будет все время придерживать. Ну, пробуем. Летим. Итак, с левой стороны, вот показываю крылом на наш аэродром. Вот он. Прошли минимум. Видите, там требень страшная, мрачно и противно. А вот с правой стороны наша цель. Перед крылом плата заповедника Веркор. мы туда подворачиваем. Видите, туда ведет цепочка облаков. И мы сейчас а, уже достаточно много пролетели от крайнего набора. ну вот Сейчас покажу, что сзади осталось, как она с крылом. Вот видите, вот у нас пик-дебюр, цепочка облаков тоже прыг-прыг-прыг, практически ничего не потеряв. 3800 у нас, вот 2800 у нас метров. И видите, вот она, работающие облака. Я спокойно дельфини. У меня, в общем, даже и набирать-то некуда. Вот кромка. То есть мы идем, не теряя высоты. В этом как раз и прелесть движения по облачным грядам, тем, что можно лететь быстро. Практически не тратя время на набор спиралью. Вот впереди облако. Мы, нас под ним придержат. И мы доскочим до платы Веркорского. Но даже сейчас мы доходим туда просто на долете. При, пришли бы туда где-то на 2200 метров. Итак, друзья, мы подлетаем к заповеднику Веркор. Замечательно летит мой ученик Яков. Он, видите, под кромочкой облаков идет. Сейчас подвернет к стенке Веркора. И мой план... По стеночке Веркора пройти э, подальше На уже получается северо-запад Потом, если высота позволит перескочить на восточную сторону И вы видите, там каша, кошачий зуб скала Если кошачий зуб скала открытый, на ней можно пошалить То мы туда еще тоже слетаем А пока, видите, пришли на высоте 2400 Мы пришли на заповедник достаточно высоко Но мы под кромкой облаков, до облаков близко Подворачиваю направо, я как прямо на стеночку над этим заповедником мы можем летать выше 300 метров. Ну, мы можем прямо сейчас над самим заповедником лететь. Что высота у нас точно выше, чем 300 метров над грунтом. Так, мы так вот такая вот красота вам, друзья, в ленту. Ну вот, друзья, видите, прям подъем 5-метровый. Убирай крен. И вдоль заповедничка мы сейчас будем двигаться. Вот такой он красивый такой плата. К сожалению, мы высоко, и вы всю эту красоту в полной мере не можете увидеть. Яков, отверни левее, там будет красивее. А с левой стороны тоже красивая долина, в ней выращивают огромное количество а, грецких ореков. Мой план дойти до конца этого плата и перепрыгнуть, если по высоте я буду нормально проходить, то перепрыгнуть через плата на его восточную сторону, к скале «Кошачий зуб». Друзья, я специально немножко в сторону отлетел, чтобы показать вам красоту Верхорского массива. И смотрите, здесь есть одинокая такая скала, прилепленная. Видите, она отделена от основного от массива. О, сейчас я с ней сделаю кружочек, чтобы вы ее увидели получше. Вот такая вот красотища, посмотрите. Оп. Видите? О, Показал ее в эту красоту. А мой план сейчас... Пролететь вдоль этой стеночки еще немножко и вот впереди облака взять на нем максимум высоты и перепрыгнуть через плата на 300 метрах к скале кошачьей зуба на вас, на той стороне у вас. Если не получится, придется в обход идти, в обход дольше. Сейчас посмотрим. Ну, я почти уверен, что здесь есть поток. Вот, смотрите, тут к бабке не ходи, поток должен быть. Вот он. О. Ты, ты ты пить... Не, ну как это? Как это? Погадать, к бабке не сходи Есть выражение Поэтому к бабке не ходи, есть поток Ну вот видишь какой? Ух какой веселый Прям огонь и не поток Сейчас чуть-чуть нас выплюнуло Продолжаем набор Надо батарейку экономить А то у нас только на кошачий зуб Батарейки то в общем то и остается Как обычно все садится Погода бомба! Контент! Огонь! эй! Набираем. Кайф. Кайф. В хорошем потоке набирать. Это просто... А еще, представьте, над таким видом, таким красивым, над которым мы набираем сейчас. Просто праздник какой-то. Докарабкался, друзья, я до кромочки. Уже выше не получается. Но вопрос... И поток слабенький, там, полтора метра в секунду. Но мне сейчас очень нужна высота. Для чего она нужна? Чтобы я мог спокойно перепрыгнуть массив Веркор? На разрешенной высоте выше 300 метров над рельефом. Сейчас у меня выше 300 метров есть. У меня, Как видите, вот уже вот она, кромка облака. Все, выше уже набирать нельзя. И я спокойненько двигаюсь сейчас. Вот там есть понижение такое хитрое. Вот через это понижение я как раз я сейчас еще немножко под облаками пройду. И вот по, по понижению я могу перепрыгнуть на другую сторону. Я так делал уже много раз, поэтому примерно уже и высоты знаю все, которые нужны. И все нюансы и сейчас я вам покажу цель нашего, зачем мы туда должны прыгать. Ну, вот я еще какие-то остатки энергии цепляю. Вот она торчит. Красивая скала, кошачий зуб. Я обязательно должен в этом полете вам ее показать. Ну и Якову, естественно, тоже. Что неизвестно, завтра будет погода или нет. Завтра дожди у нас. Поэтому до скалы мы должны долететь Прям вот обязательно. обязательно. Ну и смотрите, я разгоняю с планера до скорости 150 экономичная и мы идем на по видите здесь справа все повыше а мы идем по такой не знаю сейчас опущу нос увидите видите такая впадина вот здесь явно выше 300 метров там мы ничего не нарушаем потому что нарушать мы не любим да мы же дисциплинированные пилоты кони кони огни пилоты молнии ручку забирай и вот. пилотирую на кошачий зуб ну, Тем более, видите, над надплата, еще даже он встречается, Яков встретил поток. Ну и впереди есть облака, которые я с большой долей вероятности правее бери. Кошачий зуб правее, Яков. Ты куда? Не избивайся с курса. Вот. вот так, таким курсом, да. Двигаемся к кошачьему зубу. Друзья, посмотрите, 340 метров прибор показывает. Я на противоположной стороне уже системы не нарушил по высоте. Так что прям я молодец. И вот впереди облака. Я надеюсь, над них нас придержит, потому что нам нужно... Вот, видите, на что я рассчитывал. Вот оно и есть. Сейчас мы здесь или высоты наберем, или просто пройдем вдоль этой кромочки, вдоль стеночки. Ну, сейчас нолики какие-то. У нас э, дует ветер на эту стенку, ну, что неудивительно. И мы нормально доскачим до, до скалы кошачий зуб. А летали мы сегодня вот... Вот видите, перед крылом вся эта стенка на горизонте, другая сторона долины. Мы по вот этой другой стороной долины, я сейчас нос опущу, чтобы вам лучше было видно. Вот мимо кошачьего зуба пришли, вот там к темени впереди город Гренобль. То есть мы фактически сейчас сделали вилку. Мы слетали в одну сторону, и сейчас мы, в принципе, по этой стенке можем долететь до Гренобля э, и в другую сторону. Но я не уверен, что я это буду делать, ну хотя погода туда есть. Ну, сколько-то слетаем, просто уже вечереет. Но домой пора на ужин у нас сегодня рулька пилоты когда летают они есть хотят особенно когда на кислороде Но ну, видите тут лететь легко вон постоянно плюс вон ну, здесь можно и стать набрать чтобы над кошачий зуб выйти повыше и немножечко над ним пошалить для вас Вы знаете что мы как мой любимый кумир карлсон говорят что у него чуть-чуть похож ну, посмотрите, похож или не похож? Ну, мужчина в самом расцвете сил, который любит немножечко пошалить. Мне кажется, похож. Так что, ну, я должен соответствовать своему герою. Сейчас наберу и немножечко пошалим. Друзья, я набрал, я набрал кромочку и посмотрите, как удачно кошачий зуб освещен сейчас. Как раз для того, чтобы мы могли на нем немножечко пошалить. Все, разгоняю планер, побчались кошачьему зубу. Я пока мы к нему подлетаем, немножечко вам расскажу, как вообще, что это такое, эта скала. Я не знаю, как она сформировалась, наверное, виднее геологи скажут. Но видите, такая она одинокая и красивая. И туда есть тропа. Тропа как раз по той стороне, с которой мы сейчас этот кошачий зуб наблюдаем. Не знаю, как-то она там какими-то змейками, змейками, туда, веревками там веревки провешены То есть, ну, на самом деле, вот по этой стороне можно на кошачий зуб. Забраться, это прям реальная реальность И летом туда приезжает куча народу И сидит на этом кошачьем зубе Свесив ножки Немножко я окно открыла, то потеем Откроем себя, пожалуйста да. да. Ну и вот, друзья, как эта штука выглядит И вот здесь, на вот этом камне Переднем Сидит народ, свесив ножки вниз вот так вот прям, представляете, как красиво они? Вау. А? Да? Вот такая вот штуковина. Это реально надо видеть. Да. Но я сейчас проходик еще один вам сделаю такой. Оп. И запомню, что здесь есть восходящий поток. Потому что надо высоты будет набрать. Да -да -да. Легкой разворот. И смотрите, я сейчас прям по краешку. Вот как тропинка, по которой люди ходят. Смотрите. Вот она. Тропинка, по которой люди ходят. И сейчас я пройду мимо стеночки. Смотрите. Где сидят свес свесив ножки. Вот они. Вот тут сидят свесив ножки. У -у -у -у. Вот так мы немножечко пошалили. Так. И теперь моя задача найти восходящий поток, чтобы отсюда также красиво выбраться. Вот, впереди облако, я помню, что здесь был поточек, сейчас я его попробую взять. Ну-ка, поточек. Вот он, вот он, вот он. Ну да, что-то такое есть, какой-то слабенький поточек, я попробую сейчас с ним выкрутить. Ну а вы вот видите, еще немножко наблюдаете ракурс этого кошачьего зуба, насколько он у нас красив и многогранен. Так. Дохленькое какое-то облачко Пойду-ка я, наверное, по-другому домой Все, друзья На этой оптимистичной ноте Мы отсюда улетаем У нас почти долет домой Всего 200 метров нужно набрать Я пойду над этими горочками Горушечками Прыг-дак-прыг, скок-дак-скок в сторону дома Сейчас посмотрим, что с этого выйдет Все закончилось благополучно Мы взяли поток От кошачьего зуба прошли вдоль скальничков Немножечко, и видите хорошие скальнички несмотря на то что они в темноте но ну, какие-то крохи энергии здесь еще остались мы стоим в метровом потоке ну вот как это выглядит метр в секунду и благополучно добираем высоту чтобы вернуться домой нам нужно набрать еще сейчас скажу сколько 194 метра нам нужно вот навигационная система показывает что до дома нужно 203 метра не хватает 43 километра до дома 200 метров здесь я наберу 100 процентов Ну и на самом деле можно было бы идти домой и так По дороге где-нибудь подобрать Но я люблю вообще обычно надолет набрать И уже летишь себе, балдеешь Особо ни о чем не думаешь Наслаждаешься природой А второй момент, что если мы наберем чуть повыше Я бы еще раз западной Веркорской стенкой прошел Сейчас бы еще раз перелетел, перелетел э, заповедник Веркор на западную сторону и там намного все красивее, ну и сама стеночка. Я очень люблю по ней летать, видите, на ней там солнышко побольше и так далее. Но нам надо набрать высоты, чтобы высоко пройти безопасно вот эта плата. Ну вот сижу, медленно, но уверенно набираю. Друзья, нас там поднимается страшная страшной силой, но мы набирать больше высоту не будем. Хочу пройти по западной стенке Меркор, мы перепрыгнули заповедник. И сейчас немножко снизились для того, чтобы идти по рельефу. То есть мне нравится скакать по рельефу, и поэтому я хочу вам этот рельеф показать. Я на 200 километров в час сейчас лечу по вот этой стеночке. Ой! Ну, конечно, потряхивать тоже изрядно Ой! Ой! ой ой ой ой ой, -ой. Хоть, хоть тормоза воздушные упускай! Ой! Друзья, но ну проблема в том, что на скорости высокая турбулентность, планер качается страшной силой, поэтому уж иду как могу по краю заповедничка красивенько. Вот сейчас поднимусь повыше, чтобы каждую скалу вам красиво показать. О, смотрите, оп, как они мимо пролетают. Вот это сейчас сейчас где-то внизу будет эта скала, которая прилепленная. Если получится, я вам тоже ее покажу Видите, здесь скалы уже не освещенные пошли Но мне кажется, от этого Не менее красивые Оп Где там эта скала прилепленная? Где-то впереди должна быть, друзья О, вот она, смотрите Сейчас я постараюсь рядышком с ней пройти Держите ее Видимости Оп Оп она, вот она Прям сейчас рядышком с верхушечкой пройдем Вот они, красавицы Вау! Сейчас я ее прям как пройду Буду вам назад ее показывать Смотрите, видна? Вау! Ну, а я сейчас бросил скорость Соответственно, видите, как поднялся Высоко сразу Вот я обожаю Верхорскую систему Мы сейчас по самому краю заповедника Идем Нас поднимает постоянно Бездная энергия И я особо не забочусь о долете домой Потому что, ну... Энергии столько, что мы без набора высоты Сейчас вдоль этой стенки идем Не теряем высоту И... эй, Да что ж, такое, как же тянет сильно Пятиметровый везде Я, видите, я не хочу вверх, я хочу вам пониже показать все это Видите, как пониже, красивее все Может, форточку открыть? О! О! Видите, как красиво? О, какие скалы. Шикарные скалы. Какие-то пещеры еще, видите. О. И я сейчас вам, друзья, еще покажу конец цивилизации, как я это называю. У нас видите, продолжает переть со страшной силой. Сейчас я... Оп. Вот, видите, там домики. С левой стороны озера и два добика вот это место я называю конец цивилизации и смотрите, как там весело жить есть еще дырка провал в скале сейчас я сброшу скорость чтобы максимально над заповедником быть и не нарушить ничего сейчас я пролечу над этой дыркой а вы можете заглянуть внутрь вниз что там в этой дырке есть вот здесь какой провал прям видите дырка она снегом сейчас засыпана вот дырка дырка так я уже не перелечу на противоположную сторону. Сейчас я буду здесь в минусах отгребать. Зато вот вам вид на другую сторону Веркора. Дырку мы вам показали. Отверстие. Нет, дырку. Отверстие это круглое. А это была дырка в землю. И вот северная сторона. Ой, точнее восточная сейчас. Это какие, кстати, елочки красивые по восточной стороне. Тоже я, кстати, здесь редко летаю по этой стороне, потому что здесь нету энергии. Но зато, видите, можно сейчас лететь, а нас при этом не подымает. В данном случае это не так и плохо. Идишь себе спокойно. Вот, но высота у нас сейчас такая, опять же пресловутые 200 метров, нам не хватает. Я мог бы сейчас пойти направо эти облака и там набрать. Ну, наверное, я так и сделаю. Здесь я сейчас подворачиваю по краешку. Оп, и вот я впереди под облаками встану в набор. Оп! Вы скажете, а зачем же ты волков ой. такой глупый? Мог же набрать высоту раньше, но тогда бы я вам не показал всю красоту этой системы. Видите, мы облетели вокруг этой штуку. И я сейчас становлюсь в набор. Вот мне осталось 50 метров набрать. Представляете, как быстро мы набираем. И я дома. Коршун там. Да? Руки Руки там. Хитрый? А где он? Снизу коршун. Угу. Коршуны, друзья, атакуют нас. Мы набрали над заповедником Веркор рядом с ним максимум высоты. Сейчас 2 400, наберем. Нам уже Полкилометра как хватает, чтобы вернуться домой Ну мы или полетим спокойно, не спеша Яков опять же попилотирует вот, Поэтому я здесь, уж поток больно хороший До 4 метров в секунду Поэтому грех В нем не набрать кромочку Тем более, что мы почти уже под этой кромочкой Просто красота какая-то полная Ну вот такой Ну это заключительный набор полета, друзья То есть дальше, ну, что нам осталось По прямой долететь до аэродрома, до которого сейчас 33 километра и зайти на посадку так что вот такой был полет я думаю надеюсь вам понравилось пишу я уже с телефона потому что только что разрядилась окончательная GoPro. да и вот мы уже под нагромка и кину вниз и курс на аэродром Вот. держи якоб ручку Вот такой, друзья, замечательный полет. Мне очень понравилось. Прям не день, а сказка. При этом это все мы сделали за 4,5 часа. Ну, сейчас долетим, пока 5 часов получается весь полет. Видите, как можно успеть много вальпов за 5 часов. <соцентрический кодекс> Як тебе понравилось? Локинь, Налево локинь. посмотри. Налево помаши уважаемым любителям планера спорта. <соцентрический кодекс> да привет! Я, я думаю, что ты должен быть сегодня счастлив. Да, очень счастлив. Очень я видел то, что даже не думал. Да, главное, что иногда видишь то, что даже не, не можешь себе представить. Да. Это вот самое вкусное. Mm -hmm. Итак, друзья, вот наша долина. До нее осталось 20 километров. Мы сейчас подворачиваем строго на нее. Подворачиваем направо, Яков. Яков филосирует наш борт и мчится в сторону дома. А, впереди тени везде. Я думаю, что дам на сегодня хватит. Я тебе хватит на сегодня. Да, нормально. Да, нормально. к вопросу, можно ли было летать, да, видите, справа гряды облаков, можно было еще как минимум час держаться в воздухе. Но у нас получился красивый плотный полет с хорошей высокой скоростью. Здесь вот. экипаж доволен. А, очень. Знаю, я, я очень доволен. Очень. Поэтому вот, да, все довольны. Так что мы идем на посадку. Эй! Надо ага. на донер, да? Да. Друзья, одна из причин, по которой мы идем на посадку, я замерз. Обычно у нас. Обычно у нас в кабине тепло, потому что светит солнце, и мы как в парнике. А сейчас слишком много облачности, мы под сплошной пеленой. И вот реально сейчас в кабине холодно. То есть у меня уже нос, и лапы замерзли, и нижние лапы тоже. А нижние лапы, видите, у меня в специальном таком в такой. Ну, ляжко, это более у меня не мерзнет, а вот э, стопа мерзнет. Ну вот я сейчас. Вот вы можете за... видеть замерзшего меня Поэтому я очень хочу быстрее на землю Я не уверен, что там будет сильно теплее Потому что пасмурно везде Ну, по крайней мере, чехлим планер И помчимся скорее Выпить юмочку кальвадоса И топить теплый камин И снять рульку Сколько перспективов вечером Сплошные перспективки. Итак, мы прибыли на домашний аэродром. Высота у нас над аэродромом еще 500 метров лишних мы привезли, хотя полили эту высоту нещадно. Это нормально, лучше полететь немножко выше, чем нужно, чем немножко ниже, чем нужно. А у нас ветер дует северо-западный, скорость ветра где-то километров наверное, под 18-20 в час. Опять мы будем садиться по ветру. Ничего в этом страшного нету, друзья. При таком слабом ветре проще приземляться по ветру и подъехать к собственному прицепу-домику, как вы наблюдаете его, чем садиться против ветра и тащить потом планер, если все это поле. И тем более повторю, что ветер не сильный. Я сейчас сделал контрольную спиральку. Ну, видно, что он дует. но ну, не ужас-ужас-ужас, это точно. Сейчас я еще снижусь пониже и делаю прям такой еще проверочку. То есть здесь... О, нас еще и придумает. Но мы летать уже не хотим. И видите, как у нас мрачно, как у нас страшно, как у нас тучи сплошные везде, и как у нас холодно. Реально я уже замерз. Поэтому одна из, один из аргументов приземлиться как можно побыстрее, это скорее в теплый дом. Вон он, населенный пункт Лоботи-населенный, вон мой дом. И там меня ждет теплый камин. Ой, как же мне этого хочется. На посадку! Выпускаю шасси. Вот у меня ручка шасси выглядит, смотрите. На вот встал на замок. Вот здесь стал на замок. Видите? Если делать что-то на камеру, если делать что-то на камеру, обязательно правильно не выйдет. Это все нормально. Ну что, а мы выпускаем, мы же выпускаем воздушные тормоза. Полностью закрылок, переводим на 56-ю и начинаем снижение аэродровом для того, чтобы зайти на посадку. Я вам вставляю камеру, она даже писать не знаю. У меня обычный телефон падает, но вдруг в этот раз не упадет, и вы увидите вот этот ракушка на посадке. Я сейчас прокачиваю воздушные тормоза, потому что у меня в конце них гидравлический контур. То есть, если я полностью тормоза выпускаю, у меня ручка убирается и включается колесный тормоз. Сейчас шасси выпущено, я прокачал еще колесный тормоз. Смотрю на ветер, ветер 14 км в час. Ну, пусть земли ветер будет сильнее, это здесь довольно частое явление в такую погоду наверху ветра нету, а бизон есть. С учетом того, что с утра дул люк и вот это как раз ситуация, когда, кстати, на горе Шабар начинаются проблемы со сменой ветра и с высокой турбулентностью. Так, проверяю, 16 км в час ветерок. Ну вот, классическая ситуация, да. Я, между тем, уже вошел на... в коробочку. Сейчас доложусь. Сэрл, Лоботи, виктор Виттер, Дамбин, Клянин, И Постоянно иду, на выпущенных интерцепторах, ну, такой короткий заход делать не очень длинный чтобы быстрее скорее на теплую землю проверяю что никого нету на аэродроме это я уже все смотрел естественно еще раз проверяю ветер 21 километр участвует да учитывая что ветерок все-таки есть хорошо чуть меньше воздушный тормоза чтобы все-таки отойти от полосы на какое-то разумное расстояние и делать афганский заход афганский нам в данной ситуации совсем не нужен кидая закрылок на лендинг выполняю разворот как вы видите с интерцепторами прекрасно можно разворачиваться если вам до говорят по-другому ну, можете им верить не использовать разворот но я рекомендую все делать по со собственной головой и так далее скорость 120 я просто держу вот в текущей конфигурации разворачиваясь с помощью выпущенными интерцепторами сейчас я их убрал чтобы подлететь поближе немножечко а то у меня полоса впереди а я уже Здесь на кротовые норы, точнее, свиньи нас здесь все перекопали. Я на свинский вот это вот место, на свинское, не хочу на самом деле земляться Ну вот видно, что 18 метров сейчас час дует, То есть у нас сейчас касается до конста. Произошло. Ну нормально, проверяем гидравлический тормоз. Опять видите, телефон сломался. Ну не сломался, а это... Ну, упал. Тормоза работают, я все проверил. Я сворачиваю с полосы, удерживая параллельно на планете. Балансирую, как ты на велосипеде едешь, ничего такого особенного. Вот так вот, вот так вот балансируешь, балансируешь, балансируешь и доеду. Ну, ну, ну, ну. Э, а, позор, полметра не доехал, позор. Нет, там а -а -а. полметра. А -а -а. Позор, друзья, смотрите, чуть-чуть не доехал. Ну что, друзья, мы приземлились. Отличный день, мне все очень понравилось. Чуть я такой прикачанный, потому что полет был длинный. 5 часов, ну не так уж много, но такой достаточно плотный. Были интересные места. Но красивый. Да, очень бесконечно красивый полет. Я надеюсь, вам понравится. Пишите, как вам понравится, потому что это вообще обратная связь. Это лучшая стимуляция нас к дальнейшему творчеству. До новых встреч, друзья. Будем летать.